Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом небольшом видео хочу поговорить про основные ошибки перелинковки между страницами сайта. Из-за этого страдает именно продвижение сайта. И достаточно часто бывает, что даже если на сайте много контента, много страниц, но сайт не удается вывести в топы именно из-за того что некорректно сделана перелинковка казалось бы мелочь но небольшие мелкие ошибки которые приводят к проблемам действительно к проблемам которые мешают именно продвижению основные ошибки это циклические ссылки перекрестные ссылки сквозные ссылки и несколько ссылок на страницу рассмотрим первые циклические ссылки но ну, это Типовой пример, когда у нас главное, даже не главное, берем любую страницу сайта и у нее есть какие-то элементы намекации, например, стрелка внизу, которая ведет на эту же страницу или логотипе, например, на эту же страницу. То есть по клику на эту ссылку переход на этот же самый адрес. И бывает на одной и той же странице таких несколько штук, что в общем-то негативно сказывается на раскрутке. Это не ошибка на самом деле, потому что часто достаточно технически проблематично устранить эту проблему, но желательно, если есть возможность, избегать циклических ссылок. То есть не должно быть ссылки на эту же страницу. Ну, бывает в хлебных крошках, там, например, главное подраздел страница и эта же страница фактически вот эта ссылка ведет на эту же страницу то есть или адрес этой страницы то есть он туда же и ведет лучше это сделать просто текстом последнюю строчку а здесь вот родительские и главная страница перекрестные ссылки это вариант когда у нас например есть несколько страниц одна страница, она ссылается на другую страницу, и с этой страницы идет ссылка обратно на эту же страницу. Что получается? Ну, допустим, еще у нас есть в этой линковке еще несколько других страниц. Допустим, с этой страницы сюда. Если смотреть, как PageRank распределяется, то есть передача веса. Допустим, у этой страницы единичка. Вес распределяется таким образом, что делится на количество ссылок, то есть здесь вот у нас две исходящие ссылки, вот это и вот это, да, и 0.85 коэффициент обычно берется, 0.85. Делится пополам, то есть на вот эту ссылку 0.44, ну там грубо 43, да, и на эту 0.43. У этой ссылки, допустим, в странице была, например, 0,5, текущая, вес. Но одна исходящая ссылка, но она обратно, она гасит вот эту. То есть мы передали сюда вес и гасим его уже обратно. Вот Этот вот зацикливание ⁇ это плохой вариант. Стараемся вот так, так вот не делать, чтобы она одна на другую ссылалась. Решается это обычно тем, что вводится третья страница. И мы, например, делаем ссылка. Вот эта страница идет на вот эту, вот эта страница идет на вот эту, а уже с этой идет назад. То есть вот такой вариант, он более предпочтителен для распределения веса. Вариант сквозные ссылки. Ну, в общем-то, это вообще классическая система у нас когда меню боковое меню на сайте верхнее меню на сайте и оно фактически дублируется все эти ссылки на всех страницах количество этих ссылок может там по 200, по 300 в совокупности получается то есть у нас есть страница на сайте и на каждой странице это же ссылка бытуют варианты сколько к стране общем Понятие сквозной ссылки, раньше считалось 11 ссылок с одинаковым анкором, она становится такого вот типа, именно сквозная. Потом 7 ссылок, сейчас считаю, что более трех ссылок это уже сквозная. Что это значит? что Если мы делаем со страницы, вот у нас несколько страниц. И на, например, на вот эту страницу ссылаются одна, вторая, третья. С одинаковым текстом. там, меня преобразователь ржавчины. Если мы добавляем четвертую, то если до этого вес передавался, допустим, здесь было везде по единичке, то вес будет 0,85 умножить на 3. Как только мы добавили четвертую ссылку, вот этот вот вес, он на порядок снижается. Ну, в гуглах, представители гугла говорят, что не факт, что будут использоваться все, скорее всего, будет использоваться только одна, то, ли, то есть, если было 4, было три, они использовались, стало 4, теперь используется только на самом деле одна из них. И не факт, что она вообще используется. То есть, этот коэффициент был 0,85, он становится гораздо ниже, например, 0,1. Грубо так. Но я не могу точно сказать, то есть достоверной этой информации нет. Просто я к тому, что стараемся анкоры прописывать разные. То есть здесь мы уже анкорный текст прописываем совсем другой. Если мы делаем пятую ссылку, у нее другой анкор. То есть тексты не должны... Ни тексты анкорные, ни тайтлы не должны повторяться. Более трех раз. Как только три раза повторилось, мы стараемся разбавлять. Тогда есть вероятность, что накапливаемый вес на вот эту страницу, которую мы продвигаем, он будет выше. По крайней мере, статистика показывает, что оно так и есть. Так, так работает. Насчет именно трех не знаю, но старайтесь ограничивать. Если есть много входящих ссылок, проверяем, какие у них анкорные тексты. Это можно сделать в программе SEO Toll Vision или Линкоскопе, других программах. И смотрим, сколько было входящих, с какими анкорными текстами и с какими тайтлами. Если это даже с картинки, то тоже рассматриваем это как входящую ссылку. То есть, опять же, все эти ссылки на страницу, для того, чтобы они суммировались и работали, они должны быть разными несколько ссылок на страницу, но это вариант. Я имел в виду, что вот именно то, что я говорил, что у нас есть, например, страница. Это даже не на страницу а со страницы, то есть вот есть страница, и у нее есть ссылка на другую страницу. Часто бывает такое, например, это страница карточки товара. Здесь есть какой-то текст рекламный, картинка. В картинке идет одна ссылка, с текста идет одна ссылка. Еще где-нибудь здесь по тексту одна ссылка. Ну, с картинки ладно, из текста. А вот эта вот ссылка, она фактически, вот то, что я только что говорил, что она перестает работать. Мы здесь передавали вес 0,85 по вот этой ссылке. А теперь он дробится на все три штуки, и не факт, что они будут передаваться именно на 0,85. То есть он может только одну из, них, из трех. Остальные недополученный вес получается. То есть мы теряем вот в данном случае потенциально, это примерно сколько тут? Это 30%, это порядка 70 с копейками процентов веса мы можем потерять на вот этих дополнительных ссылок. Ссылка. Как вариант можно с JavaScript-ами это, это закодировать. Либо же старайтесь, чтобы на, в пределах одной страницы э, дублирование ссылок на одну и ту же страницу не было. С вами был Сергей Бердачук. Это был материал по ошибкам перелинковки. Внедряйте эти техники. Сайт проекта. SEO Tool вижу. Программа для аудита сайта, внедряйте техники и удачных вам продаж. До свидания.